Приветствую, с вами Диана. Вы находитесь на медитативном курсе для прекрасного пола. В ближайшие полчаса вы окунетесь в мир позитивных аффирмаций, которые способны изменить вашу жизнь к лучшему. Найдите место, где вас никто не будет отвлекать. Устройтесь поудобнее, прикройте глаза, Расслабьтесь. Сосредоточьтесь на моем голосе, на своих чувствах. Сделайте медленный вдох и медленный. Я наполнена энергией. Я излучаю свет. Я пребываю в гармонии. Я испытываю радость и любовь. Я люблю себя и свою жизнь. В моем сердце сосредоточена любовь. Я живу в полном согласии с окружающим миром и собой. Я часть Вселенной. Я часть Божественной энергии. Я люблю окружающий меня мир. Я любима. Мир любит меня. Мир заботится обо мне. Мир готовит для меня все самое лучшее. Я с любовью забочусь о себе. Я знаю, чего я хочу. Я разрешаю себе ошибаться и быть смелее во всем. Я счастливая женщина. Отношения дают мне вдохновение. Я питаюсь энергией любви. Моя женская энергия растет вместе с моей любовью к себе. Я перестаю ущемлять свои права в пользу других людей. Я пробуждаю в себе настоящую женщину. Я перестаю переживать за все события, происходящие в мире. Я смело заявляю о своих правах. Мужчины чувствуют мою прекрасную энергетику. Я привлекаю добрых и искренних людей. Я привлекаю успех и реализацию в своей жизни. Я успешна. Я получаю щедрые подарки от жизни. Я реализован в тех сферах, что мне интересны. У меня есть признание. Я желаю своего развития и движения вперед. В моей жизни происходят прекрасные перемены. Я живу для развития и счастья.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 Я живу, Я живу в полном, в полном согласии, согласии с окружающим, с окружающим миром, миром и собой. Я, Я часть, часть Вселенной. Вселенной. Я, Я часть, часть Божественной, Божественной энергии. энергии. Я, Я люблю, люблю окружающий мир. меня мир. Я Когда любима. Мир любит мир меня.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 Я перестаю ущемлять свои права в пользу других людей. Я пробуждаю в себе настоящую женщину. Мне нравится быть женщиной. Я прекрасна и женственна. Я уважительно отношусь к себе и требую уважения к себе у окружающих.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 Я реализовываю в тех сферах, что, что мне интересны. У меня, У меня есть признание. Я желаю, желаю своего развития, развития и движения, движения вперед. В моей жизни, жизни происходят прекрасные перемены. Я живу для развития, развития и счастья.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 Мир заботится обо мне. Мир, Мир готовит для меня все самое лучшее. Я с любовью забочусь о себе. Я, я знаю, знаю, чего я хочу. Я разрешаю, разрешаю себе ошибаться и быть, быть смелее во всем.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 Я живу, Я живу для развития, для развития и счастья.